Привет, ребята! Сегодня на канале Капитан Герман буду вести рубрику «Я». И э, сегодня я вам расскажу про свои любимые ракушки и про картины, которые я делаю из них. Как вы, наверное, уже видели э, в каких-нибудь выпусках ранее, э, Часть лодки, вот это, это моя часть лодки. И поскольку мы сейчас стоим на карантине, вот уже несколько месяцев, стоим ровно в Марине с электричеством, кондиционером и всеми благами жизни, я здесь себе оборудовала студию. Ракушками я занимаюсь уже несколько лет, где-то с 2012 года, и это раньше было мой хобби. А теперь это я полноценный художник, я занимаюсь, то есть это мое основное занятие и вид деятельности. Раньше у меня была большая студия, а сейчас у меня студия на лодке которую я могу э, буквально за пару часов собрать и буквально за пару часов разобрать. Конхеология — это наука о ракушках и о моллюсках. И, соответственно, конхеологи — это люди, которые занимаются изучением ракушек, моллюсков, их среды обитания, их распространения и видов. А всего в мире насчитывается около 100 тысяч видов моллюсков. И, соответственно ракушек с детства я увлекалась собиранием и коллекционированием разных штук и ракушки это было одно из них но поскольку я выросла на черном море мой ассортимент был достаточно скудный а когда в 2011 году я переехала в таиланд на побережье индийского океана я была просто обескуражена биоразнообразием там и соответственно огромным огромным количеством ракушек на пляжах и начала их собирать со временем моя коллекция росла место уже для них не оставалось все ящики корзиночки вазочки были заполнены все друзья были одарены и я решила, что надо придумать, что с ними делать. И первое, что мне пришло в голову, это делать украшения из них. Я сверлила ракушки, я их разукрашивала, я их инкрустировала, я из них что-то вырезала. Я в них вставляла полудрагоценные камни и серебряные всякие аксессуары. А потом, как-то я даже не помню, как это случилось, со временем я начала делать картины из ракушек. Первые мои, конечно, поту попытки, потуги были, э, ну сейчас они больше похожи на что-то такое детское, какое-то творчество. Но со временем, э, благодаря регулярной практике, я этим занималась очень много и часто, э, пришла к тому, что есть сейчас. А то, что есть сейчас, я вам сегодня обязательно покажу и расскажу. После нескольких э, лет, проведенных на пукете, э, я доросла до того момента, когда я уже больше не была инструктором по кайт-серфингу, а полностью переключилась на творчество и стала full-time artist, как это говорится по-английски, по-русски как это художник на самообеспечении, художник который зарабатывает творчеством я продавала свои работы на эти в основном и продавала свои работы в одном классном магазине на пукете Ну и также был был такой эффект как сарафанное радио когда у меня заказывали картины а потом друзья друзей друзей и такой был бесконечный поток в общем я доросла до того момента когда я полностью э, погрузилась в твор Творчество, оборудовала себе большую классную студию и как раз на этом этапе я познакомилась с Сережей и была вынуждена спаковать все достаточно компактно и так, чтобы оно помещалось в лодку. В путешествии, конечно, творить не настолько удобно, как в своей студии, но мне это открывает кучу новых возможностей, поскольку я теперь э, имею доступ ко всем пляжам мира, и к самым труднодоступным, и к таким, о которых я даже раньше представить не могла. Теперь для меня собирание ракушек и картины – это full time. Э, Блин, я так не делаю. Стоп, подождите. Извините, друзья. Я просто Дину отвлекаюсь за камерой. Говнюк я полностью посвящаю свое время творчеству и готовлюсь к своей первой персональной выставке которая будет в следующем году сначала в соединенных штатах америки а потом где-то на просторах нашей родины тоже будет выставка по завершению нашей кругосветки потому что я хочу чтобы в нее были включены работы из ракушек со всех океанов сейчас у меня есть только из индийской и атлантического и вот я вся в предвкушении сейчас я уже немножко серьезнее отношусь к вопросу сбора ракушек к вопросу их идентификации потому что чем глубже копаешь тем больше узнаешь и теперь я понимаю что кроме того что все ракушки конечно для меня это сокровище но еще и у каждой есть своя цена давайте я вам покажу на каких покажу вам те которыми пользуюсь я для идентификации и для определения приблизительной стоимости 7 распространение ракушек и так далее. Давайте я вам немножко расскажу на примере вот этой картины, какая приблизительно стоимость вот этих ракушек, именно использованных в ней. Здесь в основном, как мы видим, ракушки вот эти плоские. Их очень много здесь, розовые, белые, сиреневые. И также еще несколько семейств ракушек. Я практически все знаю названия из этой картины. Здесь на палитре ракушки семейства тылины. Они водятся в песке, зарыты где-то на глубине обычно 20-30 сантиметров. Они так живут. И когда сильный дождь, это как раз те ракушки, которые умирают от опреснения воды. И после дождя можно выходить на пляж их собирать. Я захожу на сайт conchology.be. Это один из сайтов, которым я пользуюсь для опознания ракушек. И выбираю вот семейство Телиндая. И дальше их уже ищу. По внешнему виду для начала. Ну вот одни группа, нажимаю. Ну вот, некоторые из них. То есть это один из видов. Они по 2,3 бакса. Недорогие. И вот еще один вид. Телина Сэндикс. Такие у меня тоже тут есть. Всего одна в продаже. 7 долларов стоит. Ну и третий вид ракушек, которые тоже из этого семейства имеются у меня. Вот Телина Спенгери. Вот такая. Ну, эти уже по 14 долларов за штучку на секундочку. Mm -hmm. В этой картине я использовала около 200 с лишним, 250 или около того ракушек. То есть, если на самом деле их пересчитывать по цене, вот как на сайтах, то ну, это очень дорого получается. А на самом деле тут суть в том, что нужно быть в правильном месте, в правильное время, потому что не все ракушки не в каждый сезон можно найти. В общем, очень-очень много нюансов, которые формируют цену в том числе. Ну а в больших картинах, таких как вот эта, э, тут около 300 видов ракушек использовано и около 400 с лишним единиц. То есть она вообще из таких из разных уголков и очень многообразие тут широкое. Как вы видели на сайтах, цены на ракушки варьируются буквально от пары долларов до пары сотен долларов. И иногда, в некоторых случаях, даже до пары тысяч долларов за экземпляр. Это э, зависит от редкости ракушки и от среды ее обитания. Собирая их уже несколько лет, э, я теперь чуточку больше понимаю, когда и где их находить. На это влияют очень большое количество факторов, такие как риф, биоразнообразие на рифе, то есть чем больше растений, чем больше кораллов, чем больше рыб, тем соответственно и шире модельный ряд ракушек, который представлен также э, влияет очень близость в моем случае близость рифа к побережью чем ближе риф находится к пляжу тем больше шансов что ракушка будет принесена приливом или течением в целости и сохранности без сколов не потертая без дырок и так далее ну и конечно же время приливов и отливов э, время приливов и отливов это такая прикольная штука потому что сразу непонятно откуда берутся ракушки но э, после прилива во-первых их водой зачастую вымывают а во-вторых их иногда выносят э, Раки-отшель, крабы-отшельники, они выходят поменять свою старую ракушку, в которой они ходят, из которой они вырастают, и она становится им мала на более крупную, более э, твердую, менее хрупкую и так далее. Но все, что им не подходит, подходит мне, и таким образом они выбирают то, что покрупнее и по тверже, а я выбираю то, что похрупче и помельче, то, что им уже как раз не надо, те, которые не скидывают это очень классно иногда прям в линии прибоя э, идешь и вот целая линия абсолютно идеальных без сколов без ничего ракушек это вот как раз они вынесли еще дожди бывают. а еще дожди еще прикол есть с дождями э, когда проходят сильные ливни и состав воды меняется то есть она становится более опресненная становится ракушки которые живут в песке в мелководье они умирают из-за того что меняется состав воды и кому-то смерть, мне находка. Но я сразу хочу сказать, что я, моя философия такова, что я не убиваю э, моллюсков, я ни в коем случае не забираю ракушки у крабов, которые в них живут, э, и не убиваю моллюсков. То есть я и никогда не собираю ракушки в воде. Я всегда собираю только те, которые уже вынесены э, на пляж волной, прибоем, приливом и так далее, и в них нету я это тщательно проверяю, потому что считаю, что э, творчество и хобби не должны э, служить причиной смерти моллюсков. Я, не, я против убийства животных, даже самых маленьких, э, тем более ради таких праздных целей. Это не то, что там рыбу пой, пошел поймал, потому что кушать нечего. В общем, я категорически против. По этой же причине я никогда не покупаю ракушки, которые вот как в сувенирных лавках, если вы не знаете, они все э, идут из Филиппин, их добывают там китайцы, они шкребут морское дно и тем самым, то есть такое таким способом добычи теряется вот это хрупкое равновесие э, океанское, это очень грустно и печально, то есть это, это убийство, я считаю, это убийство самого ценного, что у нас есть в мире, это биоразнообразие. Есть, я ну да, на самом деле это плохо. Лучше вот пойти, поехать куда-то в красивое место и пособирать на пляжах. Это будет действительно ваши ракушки, с которыми будут связаны приятные воспоминания. Это не будет тупое и без вообще отвратительное шкрябание морского дна. Для меня все мое творчество, начиная от процесса сбора ракушек их сортировки задумки и воплощения уже в готовой картине это такой медитативный процесс когда я собираю ракушки меня это очень классно и сильно отвлекает все мысли в голове перестают роиться и я полностью погружаюсь я наедине с собой иногда с аудиокнигой, иногда с музычкой иногда со звуками птиц вокруг иногда одна на пляже это мое очень любимое времяпрепровождение, иногда с Сережей. В общем, это меня это наполняет, вдохновляет, после этого я уже с собранными ракушками, со своими волшебными сокровищами еду домой счастливая, я их разбираю, мою, чищу, сортирую, это такой кропотливый и долгий процесс, но очень важный, потому что для меня это в итоге будет палитра, которую я, она распределена и по цветам, и по, цветам, и по размерам, и Обязательно важно, чтобы ракушки хрупкие и тонкие были отделены от э, твердых, которые могут их повредить. Э, в общем, это такой отдельный процесс. Сережа всегда смеется, как это я делаю, и как это я могу столько часов этим заниматься. Недель. Меня это очень сильно вдохновляет. Ну и в конце концов, это моя коллекция. Дальше я их опознаю при помощи тех же сайтов, которые, если вам интересно, будут представлены ниже под видео, книг, которых я себе уже накупила, и... Еще книги, на самом деле, очень помогают разобраться, каких ракушек ждать в какой местности. Теперь у меня есть определенное понимание биоразнообразия Атлантического океана. Вот конкретно сейчас в Панаме я до того, как приехать, обязательно смотрю на картах, где какие пляжи. От этого частично и зависит то, куда мы пойдем и сколько мы там будем стоять. Ну и, конечно же, для меня это такой классный мотиватор ездить. и все близлежащие острова. Сережа пыхтит, ругается, но продолжает меня туда возить. В общем, это такое классное времяпрепровождение со всех сторон. Ну и дальше, когда уже ракушки все разобраны, опознаны, рассортированы, они приобретают вид такой палитры. Я их раскладываю и дальше уже решаю, какие картины из них делать. За свою достаточно уже долгую практику именно вот такого вида картины, как сейчас я делаю около 5-6 лет, я поняла, что простые геометрические формы, Такие минималистичные, абстрактные, лучше всего отображают красоту каждой ракушки, отображают и подчеркивают. Тут важно, чтобы фон действительно оставался белый. Вот У многих часто возникает вопрос, почему я там не подкрашиваю, что-то там не делаю, потому что как только фон перестает быть белым, ракушки поглощают цвет и отражают его, и, соответственно, уже теряют свою яркость, свою сочность, каких-то уже микроорнательных, не разглядеть и так далее, поскольку э, своим творчеством я стараюсь показать именно красоту, великолепие, э, вот этой природной красоты, которую, которая создана не мной, а природой и то есть в этой цели лучше всего служат какие-то простые абстрактные формы и белый фон Вот эти были вообще мега редкие я такие только в одном месте находила это на ямайке когда мы стояли на карантине на том волшебном острове на том волшебном карантине на том волшебном карантине а вот есть еще такая такое семейство интересное они не риты называются, это очень большое семейство, их куча разных видов. Но я когда листала вот эту книгу, мне очень хотелось найти... Я когда увидела, что вот они обитают как раз где-то на Карибах, угу. и только на Карибах, таких вот зеб, зебра-нерит больше нету нигде, да. Я, короче, очень э, воодушевилась и хотела найти, и нашла тоже на винтом острове на Ямайке. Покажи я. Причем они настолько вот... Смотри. Это Chal вот. Причем у меня даже целее, чем та, что. Я, у них ща, на я потом. Здесь будет фотография. Потому что так. Непонятно, уж слишком это все мелкое. Да, и про вот эти нериты, есть их интересная особенность, короче, чем э, они зависят внешне, их узоры зависят внешне от э, пресности воды, то есть, чем вода преснее, э, тем они темнее, тем больше на них полосок. Чем вода соленее, тем меньше полосок, тем более они такого, ну, белого, больше белого, меньше черного. Сейчас я вот вам покажу несколько в ряд, и вы посмотрите разницу, то есть, Одни были найдены там, где чуть-чуть э, э, ну, с острова сходит вода после дождя, и они такие более плотного окраса, а те, которые подальше от берега жили, они более э, белые, чем черные. И еще интересно, что вот они такие целые идеальные, хотя на них узор вот только буквально на самой поверхности видно даже он в книге у них на фотографии он весь счесанный а у меня целые идеальные именно потому что Я их счёсанный. ну вот видишь счесано а -а -а. вот здесь а у меня носик у моей благодаря вот этим крабам отшельником которые их вынесли и поменяли на более плотные им они не сильно подходят потому что это такие тонкие ракушки ну и они вырастают и выбирают себе другие. А, а ты эти... же у этих, у крабов меняешь их. Я иногда их сажу в, в баночку или во что-то и складываю им много других, которые я знаю, что им нравятся, плотные более. И потом, спустя полчаса-час, прихожу, смотрю, ну если поменял, то поменял, если нет, то я его отпускаю, не, не мучаю животное. Мы сегодня гуляли с Сережей и я нашла, я помню, что я такую ракушку видела, и вот она. В том Положи ее рядышком. Да. Видно было. Ну тут написано actual Size, то есть она вырастает где-то вот до такой. И вот она у меня, пожалуйста. Класс. Да, называется Caribbean Ways, видишь? Среда обитания. Каибская да. среда. Так, я, короче, я познаю, собственно, большинство из своих ракушек, не все, но книги вот эта и еще одна, и еще у меня их две помогают, в принципе, понять, что это за семейство, а дальше уже в интернете там рою, если их непосредственно нету в этой книге, потому что в книге всего там около пары тысяч видов, а всего их 100 тысяч, то есть не все тут есть. Но вот Caribbean Ways. Mm. Есть еще вот такие ракушки называются Common Daf Shell. Common, значит, Обычная. такая обыкновенная, да, достаточно распространенная. И они реально очень распространенные. Это ее size? Ну, вот actual size. Вот смотри: Hoba. Hoba. То есть, здесь она показана коричневая. на самом деле у них огромное разнов... множество цветов. Ну, вот несколько Клево. из них, да. У меня таких много, я из них много делаю. Джантино-джантино, они называются. У меня таких много еще с... Они водятся практически во всех океанах, собственно. И неинтересны тем, что они не живут ни на какой поверхности, ни на песке, ни, ни в кораллов. Они живут в водорослях, которые плавают, то есть в саргасе. И... Улитка сама, она такая прозрачная Как куча э, Таких воздушных шариков Как куча, короче, маленьких шариков Пенка такая И э, когда она уже мертвая Ты ее достаешь и у нее кровь Такого вот ярко-малинового цвета вот как эти закладки. А сама она вот такая фиолетовая. Ну, здесь вот так хочу Но я таких больших никогда не видела. Вот это один из максимальных размеров. Я помню, что они у тебя совсем маленькие. Да, ну совсем маленькие-то другие. А, это, это другие? Да, да. И очень часто ракушки, детские особи, до достижения половозрелости, они совершенно другие внешние, ничего не имеют да, общего прикольно. внешне со взрослыми. Но эти такие же маленькие, как и как и вот это, ну только совсем такие буквально пару миллиметров, хотя что ты думаешь, что другой другой вид. Часы. <свят> да, мы их много собирали на Маврикии, там их было больше всего в Кении чуть-чуть, но здесь я одну такую нашла, что значит, что они здесь все-таки есть, ну как и показано, но они такие достаточно хрупкие, и я так понимаю, что приходят и уходят с течениями, то есть когда какие-то течения меняются, поскольку они живут на саргасе короче вот это я нашла на вот этом сайте gastropods.com очень долго искала потому что это такая маленькая семья ракушек очень редкая и у меня есть и вот такие и вот такие и вот такие причем я их находила парочку на сан мартене и основное количество у меня их всего около 15 штук за всю историю Но это же не оригинальный размер они ж маленькие ну, да? ну вот они вот это вот максимальный размер вот это, Сейчас, это максимальный размер. Попробую. Ага, ага, ага. Ой, какие они, они мелкие. Да, они мелкие, они очень красивые, у них вот эти розовые точки. Так, все, у меня уже не фокусируется. Включая информацию о ракушках и моллюсках, я могу сказать, что хотя их огромное разнообразие семейств, видов и подвидов, и они абсолютно визуально отличаются друг от друга и по размеру, и по форме, есть двойные, есть спиральные, какие угодно, в общем, в них во всех есть абсолютно... Э классное содержание природных законов. То есть они все идеальные примеры золотого сечения, идеальные примеры математической вот этой красоты, которая заложена природой. Скажу, у тебя больше математические или гуманитарный склады ума? Дата. <смех> я на самом деле считаю себя творческим человеком, но при этом с инженерным складом ума, э, так как вот э, меня воспитывала моя мама, а моя мама инженер и при этом тоже абсолютно творческий человек, я впитала всего понемножку и э, в данном в случае я могу сказать, что в моем творчестве реализуются как раз эти обе стороны. То есть, с одной стороны, мои работы, они достаточно геометричны, они, соответственно, математичны, в них есть определенные пропорции, в них есть определенные закономерности, но с другой стороны, цветом, формой, размером я стараюсь привнести какое-то вот это радужное, красивое многообразие, ну вот, где-то так. что ребята спасибо за проведенное с нами время я надеюсь вам было интересно я постаралась чуточку приоткрыть Тайну, чем же мы тут все-таки занимаемся во время карантина. И показать вам то, что меня вдохновляет и восхищает. Это вот это действительно природное многообразие и великолепие, которое я стараюсь показать в своих работах. Если у вас есть какие-то вопросы про ракушки, про мое творчество, задавайте, буду рада ответить в комментариях. Обещаешь а, их читать? Ну, я обычно не читаю обычно за это Сережа отвечает, но в этом случае да. По почитаю и отвечу э, всем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики, а мы дальше будем снимать для вас что-то интересненькое. Пока!